После проведения графика отпусков может потребоваться перенести запланированный отпуск по просьбе сотрудника или по другим причинам. В таком случае ответственным сотрудникам по заполнению табеля подготавливается документ «Перенос отпуска». После того, как документ подготовлен, сотрудник отдела кадрового администрирования должен провести документ. Для этого следует в списке найти подготовленный документ, открыть его двойным шелчком левой клавиши мыши, выбрать сотрудника, по которому требуется провести перенос. Открыть форму переноса отпуска, нажав на ссылку «Отпуск перенесен». Если все введенные данные верны, нажать кнопку «Провести» и «Закрыть». После проведения документа «Перенос отпуска» данные переносе отпуска будут отображаться в печатной форме номер Т7. Чтобы распечатать документ, следует нажать кнопку «Печать».